видел, как растет тень надо мной Заслоняя лица твоих детей Похищая краски твоих цветов Когда ты поставишь меня к стене меняя всех тех, кто сыт войной Я буду спокоен, я буду почти готов Сказать, здесь нет ничего, кроме любви Здесь нет ничего, кроме любви Нет ничего, кроме любви нет ничего, кроме любви Я видел, как растет стена обид На каждом камне был поцелуй И в каждом дьявол сидел внутри Когда ты устанешь от слез и пуль Стрелять во врагов, казни друзей Иди ко мне, иди и смотри Здесь нет ничего, кроме любви Здесь нет ничего, кроме любви когда ты стоишь у этой черты, из тысячи слов есть всего четыре, Нет ничего, кроме любви. И нет ничего, кроме любви. Здесь нет ничего, кроме любви. Нет ничего, кроме любви. Здесь нет ничего.